доброго времени суток мои дорогие и любимые подписчики и гости канала истина таро вас приветствую я катерина сегодня я проведу с вами гадание на кофейной гуще и дополнительно на картах таро на тему стоит ли ждать его и появится ли ваш загаданный партнер а если появится то вообще когда мы посмотрим мысли чувства и дальнейшие действия вашего партнера Итак, мои дорогие загадайте пожалуйста вашего партнера изначально я сейчас буду гадать на картах таро мы посмотрим что за мужчина к нам пришел на расклад и в дальнейшем посмотрим какие же мысли чувства его на картах таро а затем на кофейной гуще которую я предварительно выпила специально для вас кофе чтобы провести с вами расклад, э, расклад и гадание итак Первое. Какой же мужчина к нам пожаловал? Что за мужчина? О, девочки! Здесь у многих выпадает то, что ваши отношения с партнером либо закончились, либо находятся на паузе. Почему-то здесь я не вижу общения между вами, не вижу, чтобы было какое-то взаимосвязь. Либо же вот знаете, у некоторых, возможно, и сохранилось какое-то общение, но здесь общение сведено до минимума. И причем вот знаете, такой вот идет энергетика такая идет, что вот знаете такой вот человек как приходит, уходит. То есть нет никакой определенной стабильности. Так, еще посмотрим что же что же за партнер к нам пожаловал что же за партнер к нам пожаловал знаете Ой, дорогие мои, здесь у многих э, проигрывается то, что здесь есть наличие третьих лиц, здесь однозначно у многих девочек проиграется наличие у вашего партнера э, третий, третьего лица, то есть это у вас соперница, здесь э, некоторые девочки, которые смотрят на расклад, э, являются, вот знаете, как бы с мужчиной, у которого есть жена, то есть этот мужчина, знаете, вот как бы в таком находится как в замкнутом круге, э, Особо не может даже, вот знаете, как бы с него выйти, потому что э, вот здесь, вы знаете, с женой определенная какая-то стабильность есть, а с вами, вот знаете, удовольствие, хорошее времяпровождение. Но вот как бы, когда смотрю на данного мужчину, знаете, вот идет такое впечатление, что мужчина очень жадный. Знаете, у многих даже здесь проиграется, что зимой и снега у него, как бы не добьешься, не говоря уже о каких-то подарках, каких-то там, какой-то помощи материальной или вот каких-то, не знаю, вот эмоций, которые он может вам дать там с какой-то покупкой или с каким-то времяпровождением, к примеру, в каких-то теплых странах. Дорогие мои, здесь у многих проиграется то, что, вот знаете, мужчина живет за счет женщин. То есть это может быть как в прямом смысле этого слова, так может быть э, и то, что мужчина в связи со своей жадностью даже может, вот знаете, ко многим приходить в гости, ничего не принося к вам, а в итоге вот э, желая, чтобы на вашем на ваших плечах на вашем горбу вот как бы это все вынести чтобы за счет вас хорошо провести время знаете, повысить, возможно, свое материальное положение. Вот здесь мужчина, который, знаете, даже у некоторых проигрывается как альфонс больше, а не вот как мужчина, самец, который должен вот вкладываться в вас. Здесь наоборот, многие женщины вкладываются именно мужчину непосредственно. Вот знаете, здесь многие девочки очень ждут своего партнера, ждут, когда же он объявится, некоторые ждут, когда мужчина уйдет из семьи и начнет делать какую-то стабильность вот вместе с вами, потому что вот здесь вот много, знаете, вот ездит по ушам, много обещают, но по сути, как таково вот мужчина ничего не дает взамен, вот как-то, знаете, живет, живет за счет вас, вот получает те эмоции, получает вот то благополучие, это могут быть даже материальные благо, а взамен вам абсолютно ничего не дает, знаете, такой вот потребитель, скажем так. и поэтому вот здесь вот у многих отношения из-за этого не складываются. Вот знаете, у многих даже, возможно, были выяснения отношений с этим мужчиной по поводу этой третьей стороны. Здесь многим девочкам уже надоели такие отношения, либо же, вот знаете, как бы у тех, кого э, нету наличия третьего лица, и вы об этом сто процентов знаете, то здесь уже, знаете, как бы были разговоры за то, что хочется уже какой-то определенной стабильности, уже хочется того, чтобы стало как-то, вот знаете, либо к семейной жизни, либо вот к каким-то серьезным отношениям, чтобы шло, потому что здесь мужик такой, знаете, приходит, уходит, как бы, ну, не, он не дает какого-то чувства постоянства, не дает какого-то ощущения того, что у вас с ним в дальнейшем вот будет, знаете, какая-то серьезность. Здесь вот такое, очень-очень-очень легкие отношения, очень удобные для него отношения, но не для вас. Давайте посмотрим на кофейной гуще, что же нам говорит кофейная гуща по этому поводу. Так, давайте посмотрим, что же нам говорит кофейная гуща. Ой, дорогие мои, ой-ой-ой, в связи с тем, что с вами произошла ссора этот мужчина у многих проигрывается то, что очень много пьет сейчас. Вы знаете, вот как бы много пьет, и у некоторых даже вот знаете очень такой нервный, очень такой уж, такой стал мужик, вот знаете раздражительность в связи с этим всем. У некоторых даже может быть там сигарету за сигаретой курит, чтобы только вот знаете как-то себя успокоить. Но у многих здесь также проигрывается, что вот знаете какую там Э, стопка за стопкой вот просто мужик ушел в такой запой определенный и причем вот знаете вот здесь вот идет вот у многих я действительно вижу наличие третьего лица здесь есть однозначно у кого-то девочки которая сейчас меня смотрит однозначно э, у вашего партнера есть жена это сто процентов и знаете вот здесь вот такая вот ситуация вижу что у мужика почему он сейчас в запое да потому что и в семье у него не склеивается не ладится, возможно, здесь даже жена, вот знаете, как бы и знает за вас о том, что вы есть, присутствуете в жизни вашего партнера, и знаете, вот как бы с ней не ладится и с вами не ладится, но при этом, при всем уходить от нее не хочу, потому что потеряю какую-то стабильность, и как бы и вас терять не хочу, потому что с вами хорошо, вы даете эмоции, вы даете Какое-то, вот знаете, вот такое вот воодушевление для него. Некоторые туда же дают девочки. Или подарки какие-то в мужчину вкладывают. Либо же дают ему деньги. Поэтому как бы мужик, вот знаете, в таком раздрайве определенном сейчас находится. Потому что не знает, что делать. Замкнутый круг. Вот видите, вот у него просто замкнутый круг, с которого выйти он не может. И что же с него делать дальше, он тоже не понимает. Здесь, девочки, у многих проигрывается то, что у мужчины, у мужчины, вот здесь вот такая вот ситуация идет, что не только проблемы с вами, вот здесь вот какие-то проблемы еще с работой, что ли, или на работе проблемы, или проблемы, вот, знаете, с какими-то документами, деньгами, вот у мужика вот правда здесь не, не клеится, вот, вот эти вот все определенные вот проблемы, которые вот у него связаны по работе, он тоже их пытается как-то решить, но на данный момент у него это не выходит, из-за этого ох и злится он, конечно, знаете, он и на вас злится, но в то же время я бы ему советовала злиться больше на себя, потому что в данной ситуации, знаете, вы во многом ему отдаете, вы во многом его вкладываетесь, прямо и в переносном смысле слова, а мужик, знаете, не ценит, ведет себя, как последняя свинья в отношении вас, хотя здесь очень много императрицы, здесь девушки смотрят, которые уже и в материальном плане подросли, и по работе, вот знаете, могут многого добиться, и здесь есть даже умнички, которые, вот знаете, заработают берутся любую, чтобы только вот как-то или заработать, ну, или вот как-то в дальнейшем продвинуть себя даже в чем-то, здесь даже вот многие девочки, которые не, знаете, не цураются никакую работу, вот брать, вот даже вплоть до того, надо мыть полы, там, надо мыть посуду, все, я везде пойду, потому что вот как-то нужно содержать этого, даже вот мужчину содержать, содержать себя, вот как-то, продвигаться поэтому в этом плане здесь знаете вот мужчина однозначно вот вы мужчину давно уже переросли переросли в том плане что как-то вы уже знаете вот по своему духовному миру по своему вот внутреннему развитию которое вот у вас есть вы давно как бы его превосходите мужик знаете вот такой вот из той категории которая вот пришел погулял, провел хорошо время, и все, и до следующего раза он пропал. Вот как бы не обещает какую-то стабильность, не обещает здесь ничего. Давайте вообще посмотрим. Да, здесь вот видите, действительно э -э, проявляются третьи лица, из-за этого вот какой-то такой вот раздрайв произошел. Возможно, вы даже с ним сейчас и не общаетесь из-за этого. Вот как бы у многих даже здесь это проиграется. Давайте посмотрим все-таки, что же мужчина, как же мужчина к вам настроен на данный момент, его все-таки чувства, мысли. Oh ой какой кошмар сегодня у нас смотрите здесь у многих проявляется мужчина который вот знаете себя возомнил таким цариком и считают что если она позволяет себе так со мной э, себя вести то я покажу ей в ответ что я буду вести себя так же сама с ней вот я проучу ее чтобы она знала как так со мной вести потому что здесь многие уже девушки уже сказали все хватит надоело мне под тебя подстраиваться надоело мне тебя кормить, поить, отдавать тебе все, а взамен ты ничего не даешь, вот как-то вот здесь, знаете, вот многие девочки вспылили, из-за этого вот мужик обиделся, не понравился ему, видите ли, что с ним так себя ведут, поэтому он вот, знаете, пока в таком затишье находится, в затишье, обид, обижен очень, злой, вот, ну, по сути, пузлиться на себя, потому что вот кроме того, что он там герой-любовник, пытается из себя показывать, то здесь по сути ничего он как бы как таковой не, не дает вам. Вот здесь мужик даже у многих очень-очень жадный проявляется. Даже несмотря на то, что у него и могут быть деньги, но он как бы на вас не тратится особо, потому что не считают вот как бы нужным. Вот вот как-то все в свою норку э но, вносит и все. И посмотрим, какие же будут в дальнейшем его шаги, что же он будет делать в дальнейшем в отношении вас. Так, еще, еще о девочки я вам скажу что мужик за вами наблюдает если вы сейчас на данный момент думаете давайте посмотрим еще что мужчина как-то пропал из вашей жизни что на этом ваши отношения закончены я смею вас заверить что это еще не конец это еще не конец мужик знаете находится на такой паузе и ждет от вас первых шагов то есть э, у некоторых если вы там как-то его обеспечивали или как-то вот и его принимали у себя в гостях, вот что он, он ни, ни с чем приходил с пустыми руками, а у вас там вы там накрывали ему полный стол, то мужик сейчас ждет продолжение такого же банкета, когда вы будете продолжать его кормить, поить, обеспечивать. Либо если у некоторых как бы не такая вот ситуация проигрываться, то у некоторых из девочек здесь проигрывалось такое, что вот вы знаете, вы как-то по, по максимуму отдавали ему всю свою энергию, все свое тепло, вот как-то все по максимуму, что у вас было, чувства, любовь. Вот как-то, знаете, очень уж вы его опекали так сильно, прям дарили ему свой любовь. Вот он и сейчас то же самое ждет, когда вы снова придете к нему, когда вы будете делать первый шаг. И снова будете говорить ему о том, какой он весь у вас самый лучший, что вы были неправы. Потому что здесь мужик, несмотря на то, что сам накосячил, сам ничего не делает. Здесь, знаете, вот он как-то пытается показать, что Здесь, вот, знаете, как-то вы виноваты в этом всем И при этом, э, ну, я не знаю, я бы не советовала бы здесь девочкам идти на связь первой Писать как-то что-то, вот идти на контакт с ним Он и так к девочке объявится, однозначно объявится, несмотря на то, что он пытается показать себя таким, э, таким обиженным сделать вам вас во всем виноватой, но мужик все равно объявится. Объявится сам, но, знаете, объявится так нелепо, в принципе, как и всегда, потому что вот он привык, что всегда появляется, и вы его прощаете. Вы такая всепрощающая, вселюбящая девушка, от которой он не может отказаться. Не делает никакой не свободы, не, не дает вам никакого, знаете, вот стабильности, не дает вам никакой свободы, но при этом при всем требует от вас, от вас какой-то зверь от вас любви, от вас какой-то стабильности, но мужчина э, вам эту стабильность пока не, да, не даст, пока вот те мужчины, которые находятся в официальных отношениях от своей жены, они не уйдут, те девушки, которые знают, что мужчина не в браке, что мужчина свободен, холост, то мужчина также не стремится прощаться со своей свободой, не хочет он сильно себя уж обременять какими-либо узами, для него это очень-очень вот знаете, как-то болезненно Поэтому в ближайшее время да, да мужчина, мужчина к вам объявится, сейчас немножко посидит в своем каком-то затише, в своем коконе и сам придет на примирение с каким-то, вот знаете письмо либо же это будет какая-то вот личная встреча с вами вот как бы сам выйдет на это, на все но Ждать от него какую-то стабильность, ждать от него какие-то вот те серьезные шаги, либо выполнение тех серьезных условий, на которые вот вы ему поставили и ждете от него, пока не стоит. Мужик на это не пойдет. И также, с чем же все-таки закончатся эти отношения? Ну, я имею в виду, это ожидание, это пауза с этим партнером. И что вам карты советуют, совет для вас, вот, что нужно сделать с этим партнером. О, мужчина здесь объявится, вот однозначно, просто-напросто, ну, знаете, такой вот, явится, опять же, обиженным таким мальчиком, пытаясь к вам объявить, показать, что вот какая же вы негодяйка была, были в отношениях с ним но при этом при всем узнаете как-то вот всю душу он вам уже растрепал все сердце он вам раз этот, э, ну как бы разбил и при этом при всем вот знаете как-то уже уж очень-очень с ним тяжело сложный персонаж тяжелый который вот реально уже все, все вымотал внутри, все, что только можно было. Светкар для вас, знаете, как-то не ждите его, вот просто за, занимайтесь собой, будьте уверены в себе, потому что здесь вы одна не останетесь, здесь вы одна не будете, здесь многие девочки, которые уже давно переросли вашего партнера. Идите дальше, развивайтесь дальше, вот не ждите, явится воспринимайте его, знаете, как-то не, не труситесь за ним так сильно, не вкладывайтесь в него, не дарите подарки перестаньте пусть это должен делать мужчина для вас вы не должны это ни для кого делать поэтому Будьте с партнером, вы знаете, как-то более, более воздушнее, более легче воспринимайте эти все отношения, потому что мужик отказываться от вас не будет и не собирается, потому что такого, как вы, больше ему не найти. Итак, с вами была я, Катерина. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, срезонировал ли с вами данный расклад. С вами была я, Катерина. Пока-пока.